Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Дуйко. И сегодняшний вебинар, он будет иметь основную тему, а также я постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задаете прямо сейчас, находясь в вебинарной комнате и находясь на моем канале в YouTube Андрей Дуйко. Наш сегодняшний вебинар называется к чему приводят мечты, как это связано с невезением и алкоголизмом? Ну, давайте немножечко я поотвечаю на те вопросы, которые вы мне задали, и перейдем к основной теме. Итак, Итак, Юлия Булаткина, сейчас все комментарии. Вот. Как сделать так, чтобы пока узнаешь, подходит ли тебе человек для жизни или нет, не успеть привязаться к нему?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 Конечно, потеет. А теперь для тех людей, которые говорят о том, что, допустим, Андрей Андреевич, я вот решила э, заниматься вашими эзотерическими практиками, использую ваши эзотерические методы, смотрю на символы «саншайн кокон», Обретение богатства. Читаю коды обретения богатства, мантры обретения богатства, выполняю практики и прохожу я по обретению материального благополучия. Но в моей жизни не происходит ничего. Раз становится только хуже. Два. И с моим бизнесом что-то происходит три, э, плохое. Три. И здесь объяснение нужно мне. Почему у меня ничего не получается? В чем же дело? Рассказываю, когда человек обычный, не занимающийся никакими эзотерическими практиками, начинает заниматься бизнесом, то он должен страдать, потеть, у него должны быть страхи, стрессы, у него должны быть неприятности, приятности, он должен вечером измученный домой приходить, он должен переживать по поводу того, что получится и не получится, то есть выделять эту психическую энергию. А тот человек, который сидит дома и читает мантры, там мантры денег или мантры или там символы какие-то и ничего не делает, то что-то должно произойти. Хочу вам напомнить начало нашего разговора. Я вам говорил о том, что с нами происходит именно то, что мы чувствуем. Именно поэтому человек, который хочет развить бизнес, но при этом этот бизнес интернет или просто начать получать деньги он должен знать что ему куда-то нужно отдать свои чувства какие они должны быть те которые заставят человека страдать смотрите ребенок шел упал ударился также у человека и вот что происходит обычно человек который допустим говорит я буду привлекать жизнь материальное благополучие и смоделируем ситуацию это допустим женщина которая там Пенсионерка или еще не имеет работы, с ней живет мужчина и живут двое детей, и она говорит, я помогу всем, я начну читать под Уйко его мантры, коды, смотреть на символы, носить символы и буду приобретать или увеличивать приток, э, открыть, буду открывать потоки материального благополучия, и у меня будет все хорошо. И что начинается? Она почитала, муж был нормальным, вечером приходит и, вытаращив глаза, начинает придираться. По любому поводу, орёт, бесится, дети начинают оскорблять, здоровье начинает шалить, начинает болеть сердце, ноги отекают, голова болит и так далее. И человек начинает ругаться, то есть он говорит, я отстаиваю там такую точку зрения и так далее, начинает нервничать, психовать и так далее. Что это происходит? Так вот, ответ этому есть, смотрите. Это ваш расчет. То есть так бы вы в бизнесе начинали горбатиться, с кем-то там что-то делать. Так вы еще не начав бизнес, уже привлекли из этого бизнеса неудачи. И они начинают эмоционально проявляться. То есть вы уже оплачиваете будущий бизнес себе. Вот таким образом. Но что нужно сделать? Нужно помнить. И нужно помнить вот что, смотрите, если вы читаете, допустим, если вы читаете, допустим, эзотерику денег, или читаете, или практикуете эзотерические методы привлечения материального благополучия, и находитесь вот в этом состоянии комфорта, вы хотите много денег, у вас есть магия, которой вы занимаетесь, и это приходит к скандалам. Это связано с тем, что деньги должны прийти, это связано с усилиями, которые должен человек произвести, физически и эмоциональные. Так бы и произошло в обычной жизни, если был бы настоящий труд и деятельность. Кстати, любое преодоление данной трудности начинается с принятия. Именно поэтому хочу вас научить. Смотрите. Очень часто, допустим, люди делают так. Люди делают так. Они почитали, допустим, какие-нибудь мантры, после чего у них появляются неприятности дома. Допустим, муж приходит бешеный и говорит, ты мне перестала нравиться, ты дура, задолбала, пошла ты в попу и так далее. Что в этот момент может сделать женщина? Вы должны знать, что в это время этот мужчина не является человеком, который к вам плохо относится. Может быть, я сейчас позже об этом скажу, он таким образом проявляет любовь. Сейчас я об этом тоже скажу. Но вы совершаете ошибку, вы начинаете обижаться, злиться, нервничать, доказывать, придираться, беситься, еще что-то делать и так далее. То есть начинаете создавать процесс агрессии, агрессивного поведения. А что нужно? Надо научиться принимать. Это одна из особенностей. Болит нога, говорите, ой, болит нога, ну ничего, пройдет. Вот кто-то начинает, вот смотрите, вы почитали мантру денег, а у вас дома скандал. Муж говорит, я не хочу, чтобы ты этим занималась. Говорите, я не буду больше этим заниматься, я вообще тебя люблю. Ты мне не нравишься, а что тебе конкретно не нравится во мне? Мне не нравится, что ты полная. Вы говорите, ну чего страшного, я просто сейчас не могу похудеть, но я стараюсь, я вот буду меньше кушать. Главное, чтобы сохранить семью, я так берегу нашими отношениями, я тебя обожаю. Почему? Не сражайтесь, не обижайтесь, не выясняйте. Допустим, женщина, вы пришли домой, читаете мантры, вы мужчина, Насколько можно, ты вообще дома не записываешься, что ты там сидишь с этими мантрами? Вы говорите, чего ты хочешь? Этот человек говорит, я хочу, чтобы ты не занималась больше. говорите, хорошо, я больше не буду специально это буду для тебя больше не делать. Дело в том, что вы должны понимать, если вы соглашаетесь то это решает проблему. Старайтесь максимально соглашаться. Ваше согласие есть элемент вашего преодоления и вашей борьбы. Это вас же проверяет мир, вас же проверяет на то, насколько вы можете проявить усилия. Орать друг на друга это без усилия, это демоны в вас колбасят вас. А вот согласиться это и есть элемент, который является проверкой вот смотрите вы почитали мантры вы почитали там что-то ливан что-то происходит в этот момент старайтесь на протяжении дня особенно с близкими соглашаться то есть они говорят мама сколько можно Говорите: и дочь я согласна я буду делать как ты хочешь все взаим все ради нашей любви все только для нас хотя для себя можете сказать вы ни при чем это вас проверяет высшие силы вот именно это и переведет вас на новый уровень потому что обычно это выглядит так женщина женщина допустим читает мантры от онкологии или женщина читает допустим какие-нибудь коды для лечения сустава после этого после этого у нее появляется скандал он может быть откуда угодно это могут быть соседи они начинают там стучать это могут быть собака, там она начинает гавкать, это какой-то раздражитель. Этот раздражитель есть ваша проверка. Если вы эту проверку пройдете и примите ее, то тогда вы избавитесь от этого заболевания. Если вы такую проверку не пройдете, то не избавитесь. Семья двигается на пути к материальному благополучию, и каждый стремится, и каждый хочет, чтобы это происходило. Женщина мечтает, мужчина старается, но между ними скандал. Вот когда происходит скандал, то это вас проверяет на вашу вшивость. Почему? Потому что дашь вам деньги, дашь вам материальное благополучие совместное, а вы разбежитесь. Тогда ради чего давать? А проверка это является самая конфликтная ситуация. То есть появился конфликт и как нужно в этом конфликте пройти. Вот одна женщина пишет с мамой, там мама ругается. Как реагировать на конфликт? Смотрите, мама вам звонит, она вас ненавидит, ругается, там постоянно у нее плохое настроение. Если вы примете эту маму, то в вашей жизни скажете, мама, я тебя тоже люблю, да, мама, я тебя полностью поддерживаю, да, мама, будет так, как ты захочешь. Это и есть проверка, но не мамина, это проверка ваша. Если вы соглашаетесь, то тогда вам в жизни лучше будет. А если бы мама согласилась с вашими словами, то ей в жизни было бы лучше. Я хочу вас научить. Запомните мои слова, которые я сегодня скажу. Когда у вас происходит конфликт, когда этот конфликт особенно происходит в семье, не говорю за конфликты, которые а, разделены вашей семьей, то есть уличные, там, рабочие и так далее, мы это не рассматриваем, это не тема сегодняшнего разговора, они индивидуально ваши внутри семьи, то данные конфликты они обычно связаны с какими-то элементами ваших мечтаний, которые должны исполниться с вашими чаяниями, с вашими желаниями, вашими молитвами и вашими просьбами. У вас мечтает дочка выйти замуж, это все накапливается в ауре вашей семьи, после этого, когда накапливается в ауре, то кто-то должен за это ответить, кого-то должны проверить, поэтому в случае, если вы, выскалитесь на свою дочь и она это все проглотит скажет спасибо мама то тогда выйдет замуж если ваш муж допустим с вами начнет ругаться и вы примете скажет да там сашенька коленька петенька так и есть хорошо спасибо спасибо дорогой да так и будет как ты скажешь я да, любимый как скажешь любимый то что-то произойдет хорошее я вам ручаюсь, это 100% происходит, но человек говорит, нет, так не будет, глупости делаете, глупости, почему? Потому что если вы согласитесь с тираном, если вы к тирану начнете лучше относиться, если вы тирану что-либо будете давать делать, то тогда он изменится, потому что с одной стороны тирана, с другой жертва, а если тиран хочет жертву, а жертва борется с тираном, оскаливается, а если тиран говорит там, ты какашка, вы говорите, да, любимый, как скажешь, но я изменю, все ради нашей любви, то потом он же перестанет это делать, хотите в это верьте, хотите нет, это переведет вас на новый уровень. Когда на вас кричат близкие, когда близкие огорчают вас, когда оскорбляют вас, это же часто бывает, вы когда-нибудь задавали себе вопрос, чего же они на самом деле хотят от вас, почему они это делают, я хочу вам объяснить. Когда-то я, когда я приехал к своей маме, моя мама, ей вот на следующий год исполнится 85 лет. Это было где-то лет, наверное, 15, может быть, даже 17 лет ну да, где-то 15 лет назад я уже состоялся, в общем-то, достаточно финансово и занимался своим индивидуальным бизнесом. Кстати, я являюсь единственным эзотериком на планете Земля, который занимается еще индивидуальным бизнесом, и как бы зарабатывает деньги от индивидуального бизнеса. Знаете, странные люди, которые говорят, там, допустим, много же есть эзотериков, которые придумали невероятные, самые сложные системы эзотерики, при этом проводят семинары, зарабатывают на этих семинарах, но ни один из них не может похвалиться, наверное, или показать свой бизнес. А я могу. Я владелец завода, который выпускает БАДы и фармпрепараты на территории Украины, которые я продаю по всему миру. Ну и, конечно же, разве это не является доказательством того, что моя эзотерика очень эффективна? Вот я ей занимаюсь, и она эффективна. Когда я приехал к своей маме, и я как сейчас помню, это деревня в Крымской области, была уже осень, прохладно так. Я заведомо сказал маме, что я приеду, она приготовила холодец и приготовила утку э, в духовке. Я очень люблю утку в духовке с яблоками, такую сладкую. Э, она ждала меня с самого утра, я приехал, к сожалению, аж где-то в 7 или 8 часов вечера. И вот мы сидим, она такая маленькая у меня женщина, очень добрая, очень хороший человек, я ее очень люблю, обожаю, можно сказать. И вот я ее держу за ручку, сижу рядом с ней друг напротив друга, никого нет в доме. Я ей начинаю говорить, что мама, у меня очень хорошо все в жизни, и я состоялся, и у меня есть заработок, и я вот вам помогаю, и не надо ни за что переживать и так далее. Она это все слушает и начинает, достает платочек и начинает горько плакать. Я жду, когда она перестанет плакать и вновь продолжаю, что и здоровье хорошо, и отношения хорошие, и, в общем-то, жизнь у меня состоялась, я рад, и я хотел бы, чтобы ты вместе со мной посмеялась и порадовалась этому. Она достает платочек и вновь начинает рыдать, прямо на взрыв. Ну и я говорю, мама Неля, ну что ж ты, расстраивайся, я успешный человек, не надо расстраиваться, нет ничего такого плохого. Я думал, что она будет радоваться. Вместо этого она начала горько плакать. Я говорю: Мама, не нужно плакать, все хорошо в жизни у меня. Она отвечает: Ты не понимаешь, это я так плачу отчасти. Дело в том, что ее жизнь была очень тяжелая. Она выросла как сирота, и ей было очень сложно. Были тяжелые годы, которые не дали ей не реализоваться, будучи человеком таким теплым, оставшись с родным братом на руках без матери и без отца, пережила такую очень тяжелую судьбу. И очень тяжелый процесс жизни, она о нем не рассказывает, потому что, видимо, эти воспоминания создают у нее драматичность. В ее жизни не было радости. Ее жизнь была бесконечное выживание, тогда были времена тяжелые, почти были когда стога огромные, слились в окопы длинные, не грела тело и каждый считал, почем она копеечка. От директора и до м, обычных людей. И копейки зарабатывали, и были трудодни, и было тяжело, и всем приходилось выживать, и все прошли голод, и послевоенные дети, всем было сложно. Моя мама еще из семьи репрессированных и так далее. Ну и счастья у нее в жизни точно не было дети рождались не было что во что пеленать и знаете моя мама родила семерых детей и тогда не было ни памперсов один отец работал у них семей не было никто им не помогал и этих деток все растили сами детки шли один за другим и в общем-то жизнь была не из легких и ее радость она она не была научена радоваться то есть в ее жизни радость могли принести только дети. В ее жизни могли радость принести только, ну вот какие-то такие несложные, наверное, кратковременные минуты. Но и были огорчения. Наверное, были огорчения, и знаете, их было, наверное, больше, потому что чем больше детей, тем больше огорчений и разочарований и огорчений. И в общем-то судьба была у нее всегда связанная с огорчениями. Она привыкла и радоваться, и огорчаться используя слезы и когда допустим когда допустим когда допустим я это понял то я начал понимать что нет она в этот момент не огорчается, в этот момент она радуется за меня ну и я это просто понял ну и вот вернусь я к тем людям которые ругаются вот подумайте сами чего хочет человек когда ругается унижает что он хочет я хочу вам открыть тайну. Человек, который ругается на вас, он хочет к себе любви. представляете? Он говорит, ты мне надоела, что нужно делать? Вы говорите, да, мой хороший. Он говорит, ты толстая. Вы говорите, да, мой сладкий, я толстая, я уже худею. Не переживай, скоро все вместе похудеем. Не боритесь с этим. Почему? Он хочет любви. Я говорю это серьезно. Человек говорит, ты какашка, вы говорите, я тебя тоже люблю. Конечно, я какашка, все в порядке, но я изменюсь только ради тебя, для тебя, с тобой. Вот так, не обижайтесь, не ссорьтесь, поверьте мне, это уникальный, потрясающий и очень эффективный способ тотально изменить свою жизнь в лучшую сторону и вывести все из тотальной мертвой точки, в которой вы оказываетесь. Вы живете с тиранами, старайтесь не бороться с этими тиранами, а подчиниться, принять. Это единственный способ, который изменит ваших тиранов. Делайте, как я вам говорю. Что есть алкоголь? Алкоголь для человека это удовольствие без удовлетворения. То есть человек выпил, говорит, ой, кайф. Или покурил, «О, кайф.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 Татьяна Крылова, каждый вебинар открытия, спасибо большое, пожалуйста, Дима Валмон, здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, как эзотерически избавиться от страха высоты, вот то, что я сказал, вот сюда необходимо привязывать магнитик, если первый день привяжите сюда магнитик и будет страшно, то возьмите его и поменяйте местом, то есть разверните, эта точка такая, знаете, она достаточно,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 Неправильный диагноз, в общем-то, поставить невозможно, так как там есть исследования мозга, которые указывают на наличие или отсутствие данного заболевания. Но, тем не менее, вернемся все же к теме.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 мадам Ирина, мадам. Как эзотерически защитить семью от новых вирусов, которыми нас пугают? Самый простой способ это изготовление, как я уже говорил, изготовление, с… вообще какие существуют самые простые противовирусные препараты, которые есть на земле. Первый, на первое место заваренная липа, начните принимать каждый день чай с липа и медом. Второе, обязательно начните использовать, берете белок сырого яйца, разводите его с теплой водой, так, чтобы получился вид такой, можно в блендере, так, чтобы получился вид, как будто это молоко. Пьете такое молоко один, два или три раза в день по одному стакану. Те люди, которые пьют это молоко, избавляются от вирусных заболеваний. В общем-то, все очень хорошо происходит. Но самое простое, что существует, я вас шокирую сейчас. Смотрите, я заснял на видео, но решил его не выкладывать, потому что близкие попросили. Я взял и показал. Я говорю, смотрите, если взять зеленый чай в, если взять зеленый чай в чайничке, и взять допустим черный чай в чайничке или еще какой-нибудь компотик в чайничке мы ни во что не добавляем э, ни во что не добавляем э, э, сахар ни лимон ни сахар и заварим эту водичку и после чего выпьем зеленый чай черный чай компотик немножечко на самом краю оставив остаток так вот в черном чае появится гриб чайный Далее, в компоте появится плесень и гриб, и никогда, никогда в чистом зеленом чае ничего не появится. Почему? Чистый зеленый чай хороших сортов является естественным, одним из самых мощных, ярко выраженных антипротивомикробных веществ. Принимать зеленый чай не только хорошо, это уникальное средство для похудения, для омоложения. Это может быть чай, допустим, мой любимый называется матча, мне нравится вот мачо чай. Также я люблю сорта белого чая, мне тоже, я люблю очень пуэр китайский, но такой, чтобы он долго стоял, мне очень нравится. Почему я люблю пуэр? Дело в том, что я скорпион а скорпионы рыбы ну в общем-то раки всеводные знаки их заболевания от которого они могут чувствовать себя плохо от которого могут умереть это заболевание связанное с почками это их слабое место поэтому такие знаки должны придерживаться идеи что они должны постоянно на протяжении всей жизни обращать внимание на работу и деятельность своих почек как допустим Знаки земли должны обращать внимание на работу своего желудка. Знаки огня должны обращать внимание на работу сердца и печени. Знаки воздуха на работу печени и эмоций. То есть вот таким образом они должны бесконечно обращать на это внимание. И именно поэтому я обращаю внимание на почки. Вот мне очень нравится дорогие старые сорта китайского чая ну и недорогие тоже китайские чаи такие которые спрессованные долго лежат почему китайцы так любят этот чай тайна заключается в том что от такого чая у человека исчезает жажда объедаться второе очень очищает почки устраняет камни из почек убирает воспаление мочевого пузыря Uh, у мужчин улучшает общую потенцию, у женщин появляется вновь, допустим, там, желание, и это все связано с улучшением либида. Женщины и мужчины худеют, молодеют и хорошо себя чувствуют. Считается, что зеленый чай горький, это зеленый чай, который делает человека мудрым. Пуэр-чай, это тот, который лечит почки. Пьют такой чай несколько раз на протяжении дня. Пьют его горячим или теплым, пьют очень медленно из маленьких чашек. Старается думать о чем-нибудь прекрасном. Я могу сказать вам, что я тоже являюсь поклонником питья зеленого чая. И считаю, что тот, кто пьет зеленый чай, тот имеет еще и возможность препятствовать появлению вирусных заболеваний. Чай зеленый нужно пить крепким. Также зеленый чай снижает давление у человека. Поэтому в случае, если вы гипертоник, и вам нечем стимулировать свое сердце, и нечем стимулировать свою психическую систему, а хочется еще книжку почитать, не засыпать, хочется еще как-то бодрствовать, то пейте зеленый чай. Он снизит, не повысит давление и улучшит общее состояние. Кстати, зеленый чай, только в случае, если при заваривании зеленого чая вода окрашивается зеленым цветом. Если вода окрашивается зеленым цветом, этот чай хороший. Если пить такой чай, то он убирает макуладистрофию глаз. Также такой зеленый чай хорошо прикладывать глазам в случае, если есть заболевание развивающейся глаукомы. Ольга Загороднюк. Как с точки зрения эзотерики объяснить? почему женщины слабый пол живут дольше мужчин это все объясняется с легкостью дело в том что женщина устроена по принципу накопления собирания э, и сохранения мужчина же живет по принципу э, по принципу добивания реализации э, движения таким образом если рассмотреть в большинстве своем женщин то можно сказать что в большинстве своем женщины они живут и хотят жить без конца более пассивно чем мужчины мужчинам свойствен бег мужчинам свойственны физические упражнения мужчинам это свойственно женщинам это не свойственно именно поэтому очень часто когда женщины начинают очень долго и чрезвычайно активно заниматься спортом то у них начинает выделяться тестостероны и они становятся похожими на мужчин кстати замечали а вот для мужчин энергия которую они выделяют она достаточно активная также женщина женщиной управляет три гормона это гормон прогестерон эстрадиол и пролактин и ну и тестостерон именно эти половые гормоны которые выделяются ну кроме пролактина который выделяется мозгом и влияет на железы грудные у женщин фактически не нет нет ни эстрадиола, ни прогестерона у мужчины ну, практически не выделяется. Ну и пролактин в большинстве своем выделяется, но ну, уже при редких каких-то заболеваниях. Тестостерон основной гормон у мужчины. И тестостерон он выделяется только в случае, если мужчина рано встает, в случае, если мужчина ведет активный образ жизни, в случае, если у мужчины стабильные интимные отношения, в случае, если мужчина молод, там, если он ест мясную пищу, так как только из белка животного происхождения в большинстве своем формируются гормоны половые и гормоны надпочечников у мужчин особенно тестостерон именно поэтому для мужчины как ни странно очень важно кушать мясную пищу не зря говорят что же он за мужик если мясо не ест для женщины это не нужно у женщины может, могут формироваться эти гормоны независимо от ее возраста причем после возраста постклиматического или правильно говорить постклимактерического у женщины могут возникать всплески гормонов и могут допустим к возрасту там допустим женщины у женщины а, в 50 лет произошел климактерический период там закончились а, вот эти ощущения плохие после чего она начинает жить первые там один-два там пять лет она может чуть-чуть выглядеть хуже стареть а после чего, в случае, если она ведет пассивный образ жизни, спокойный образ жизни, там, кушает достаточно хорошо, много отдыхает, то у нее происходит расцветание. Не зря говорят, что в 50 баба ягодка опять. А, а у мужчин такого нет. Дело в том, что мужчине для молодости нужна физическая активность, а женщины нет. Для нее для молодости нужно, наоборот, отдых, растяжка. Очень теплые отношения, тепло, интимные отношения, стабильность у детей, стабильность в жизни, это делает ее молодой. Естественно, если женщину поставить в условия, при котором она и шачет с утра до ночи, там, колья забивает веслами, там, или, колья забивает, или веслами гребет, либо у нее работа нервная, там, либо она постоянно там, орет и там, переживает за кого-то, то будет она стареть быстро. Особенность старения женщины заключается в том, что у нее данные гормоны, они могут выделяться до самого преклонного возраста, и эстрадиол, и прогестерон. У мужчин нет, у мужчин тестостерон выделяется только до 62-63 лет, после чего это, к сожалению, исчезает. Как, впрочем, исчезает и усваиваемость азота, из за счет этого мышцы становятся дряблыми, у женщин этого не происходит. Так как даже усвоение азота происходит с учетом, а, переключаются одни модели усвоения азота на другие модели усвоения азота, ну и так далее. То есть переходит на внутренний цикл а, Крепса и формируется по-другому даже расщепление молочной кислоты первого адкиназа и М4. Итак, Наталья, подскажите, вы дали очень много кодов на первой платной ступени восьмого дня?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 обязательно начать с э, остеохондроза знаете я когда-то говорил уже так долго людям лечат шум в ушах так долго ли людям лечат э, там э, плохое зрение людям долго лечат там боли в шейном отделе э, людям так долго лечат допустим там нервные состояния и так далее вообще все банально просто если у вас поднимается давление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 Скажите, на седьмую ступень могут попасть все желающие, которые прошли шесть ступеней, или будут дополнительные условия? Пока я не решил. Вы сказали, что те, кто проносит целый год метасоник 10, имеет возможность попасть на семинар. Я вам обещаю, Елена, вы точно попадете. Прямо обещаю. Скажите, пожалуйста, можно ли считать желание на новогоднем программировании избавления от долгов сбывшимся, если пришла идея просто поменять квартиру на меньшую по площади и закрыть ипотеку? Вы правильно считаете, и это, это вроде как ухудшение. Нет, в вашем случае решайте эту вопрос. Я вам хочу предсказать судьбу. На протяжении пяти лет и четырех месяцев вы сможете купить новую квартиру себе большую и ту именно, которую вы хотели.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 Хорошо выгляжу. О, спасибо, очень приятно. Здравствуйте. Хотела спросить, кашель у сына непроходящий, но когда он в лежачем положении, он не кашляет, а когда спит, тоже не кашляет. А это связано, скорее всего, у него с аллергическим кашлем. И это может быть еще синдромом гастродуаденальным.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 Лилия Ефименко пишет, в ноябре 2021 года будет четверг с четвертым числом. Воспользуйтесь советом, пожалуйста. После марафона 20 уровней духовного развития дела немного ухудшились, и это хорошо. Видимо, начался переход на новый уровень. Да, скорее всего, он начался, но нужно обязательно знать, что в ваших силах все изменить. А теперь скажите мне, вам понравился сегодняшний вебинар? У вас появились какие-нибудь идеи, как с этим можно справиться? Скажите, правильно ли была названа сегодняшняя лекция словами, к чему приводят мечты? И понравились ли вам идеи мои, которые я вам дал, которые вам помогут выбраться из тех состояний, в которые вы попадаете? Итак. Быстро основные наши теги сегодняшнего нашего вебинара. Итак, первое. Обычно читая, изучая различную литературу, мы думаем, что наши мысли материальны. Но это не факт. Очень много людей, которые пытаются практиковать данные методы, сталкиваются с тем, что у них ничего не происходит. С чем же это связано? Первое. С нами происходит не то, о чем мы думаем, а то, что мы чувствуем. Все движется к удовлетворению. Именно поэтому, если вы о чем-то думаете и вам это приносит удовольствие, то, скорее всего, это произойдет. Но если вы так думаете, настолько долго думаете, что это вам приносит после того, когда вы получаете удовольствие, удовлетворение, то это удовлетворение блокирует происходящее, идеи ваши, о которых вы мечтали. Именно поэтому материализация их не происходит. Именно поэтому очень часто происходит эффект, Выгорание у человека. Человек начинает долго думать и мечтать о чем-то или о ком-то, и это приносит ему удовлетворение. Если это произошло уже, тогда зачем вновь это давать человеку живую, если он удовлетворение уже получил. Поэтому старайтесь не мечтать, а если мечтаете, то очень коротко, вызывая у себя желание действовать и даже немного злиться. Куда приводят человека мечты? Ответить можно однозначно. Они приводят его к тому, что, исполнившись в сознании, он получает удовлетворение от их исполнения, и они не реализуются в его жизни. Почему человеку нельзя произносить слова «я богат», «я здоров»? Данные слова являются словами самообмана. Так, будучи бедным человеком, человек говорит «я богат» и происходит удовлетворение, и следующее – спокойствие вслед за ним. Давайте представим Бога, который думает, кому дать богатство, смотрит на человека, который в душу этого человека смотрит и говорит: у меня много денег, я богат, и я удовлетворен. После чего говорит: ну раз у него все есть, зачем ему давать, ведь он же уже получил удовлетворение от того, что он себе наговорил. Кстати, по моему мнению, человек очень страдает из-за самообмана. Так как я считаю, что это приводит человека к депрессии. Как человек начинает зарабатывать и строить бизнес? Обычно это происходит с первое преодоление страха, включение решительности, многократном перешагивании через себя, неудача всегда сопутствует начинающему, появляются долги разочарования, вновь появляется идея и человек пробует это еще раз видите ли любое начинание всегда связано с падением даже ребенок который начинает ходить и делать первые шаги многократно падает и ударяется так и с бизнесом в гору когда идешь потеешь так и в бизнесе всегда начало сложное и занимает у человека много психических и физических сил а теперь рассмотрим этого человека эзотерика он находится дома ему комфортно он хочет много денег у него есть магия, которую дал ему Дуйков в виде символов, шумов, в виде мантр, знаний. Этот человек начинает читать данные мантры, применять данные методы, эзотерические техники, коды, шумы. У него начинаются неприятности и скандалы с близкими, начинает увеличиваться давление, появляется физическая усталость, на ровном месте проявляется неприятность. Человек задает себе вопрос, как же так? ну и объяснение это связано с тем что деньги должны прийти и это связано с усилиями которые должен был бы человек произвести физически или эмоционально в своей жизни для того чтобы это заработать но если бы это произошло в обычной жизни и был бы настоящий труд и деятельность трудовая то это бы у него произошло физическая тяжесть там он поднимал эмоциональное переживание но он же этого не сделал, то есть он это сделал эзотерически, а когда эзотерически он прочитал, то нужно, чтобы у него была и физическая трудность, и эмоционально. Кстати, любое преодоление данной трудности начинается с принятия. Именно поэтому человек, читающий мантры, должен быть всегда готов к каким-то неприятностям, скандалам. Скандал в этот момент является уровнем, через который человек может перейти. В случае, если оскорбления и претензии, которые проявляются в ваш адрес от ваших близких, вы начинаете с ними соглашаться и начинаете их принимать. Старайтесь максимально с этим согласиться. Ваше согласие есть элемент вашей борьбы. Это вас же проверяет на то, Насколько вы можете проявить усилия, которые необходимы человеку, когда он материально начинает расти. У вас что-то болит, старайтесь максимально терпеливо все перенести, принять. Мажьте, лечите, но не жалуйтесь, не страдайте. Это даст вам переход на новый материальный уровень, ну и духовный тоже. Когда на вас кричат близкие, когда близкие огорчаются, когда оскорбляют вас, чего они от вас хотят, почему они это делают? Ну и я рассказал историю, приехал к своей маме Нелли в Крым, начал рассказывать, какой успешный, думал будет радоваться, она начала плакать. Я ей говорю, мама, не нужно плакать, все хорошо, она отвечает, я плачу отчасти. Человек жил такой сложной жизнью, что даже раз, радость вызывает у него слезы, он уже боится реагировать по-другому, так и у многих людей человек вас обожает человек к вам хорошо относится и когда вы слышите от него претензию знайте это такой вот извращенный формат проявления его любви по отношению к вам чего он хочет когда человек ругается унижает он хочет чтобы приняли его любовь поэтому он говорит ты мне надоела". вы говорите да мой хороший я тебя все равно люблю. Он говорит, ты толстый, вы говорите, ничего страшного, мой сладкий, я похудею, и мы вместе будем. Но мы же все равно из-за этого не потеряем нашу любовь. Я все изменю, я тебя тоже люблю. Кстати, там кто-то спрашивал, как отнестись к маме, которую, допустим, ни муж не принимает, еще кто-то. Я вам хочу сказать, мама, папа, которые, которых выгнали, которые никому не нужны, вынесите за них ответственность надо в кровь разбиться но посвятить свою жизнь тому чтобы эти ваши близкие не были бездомными особенно если эти люди связаны с вами по крови это ваш нравственный социальный человеческий долг иногда человек говорит почему в моей жизни ничего хорошего не происходит как же вам дать что-то прекрасное, новое, если вы бесконечно цепляетесь, за что-то переживаете и тянете старое. Не построите прекрасной жизни, если все время вспоминаете и зацикливаетесь только на чем-то плохом. Именно из-за этого очень часто ничего хорошего и не происходит, так как человек все время думает и вспоминает только плохие поступки, собирает только плохие события, ну и ждет, что что-то хорошее в жизни его произойдет. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. У нас начали сейчас спамить вебкам с чатком горячей девочки, чат 18. Огромное спасибо. Но все горячие девочки и горячие мальчики находятся уже сейчас здесь. И нам чаты не нужны. Я желаю всем нравственности, любви, добра, успеха, материального благополучия, доброты.